Добрый день, мои дорогие друзья! У меня к вам вопрос. Что бы вы изменили, если бы смогли вернуться на свой первый курс? Лично мне менять нечего, зато явно есть, что вам рассказать. Сегодня выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт фундаментальной медицины и биологии. Давайте поговорим с гостями и узнаем, чего они ожидают от этого праздника. Вперед! Так, смотри, в институте ты учишься? Институт геологии. Геологии, да. да? Ты наблюдаешь за фестивалями, то есть ты уже эксперт, да? Раз лучше на втором курсе магистратуры. Расскажи, пожалуйста, чего ожидаете? Может, даже чего-нибудь а, такого, чего мы не знаем, про спойлер и концерт? Да, да, даже не знаю. Но, как всегда, все будет классно, грандиозно, по-семейному. А, видела генпрогоны? Нет. Нет? Для меня будет неожиданность. Как думаешь, фанаты зажгут в этом году? Лично вот мы все ждем по фанатов. Почему-то сказали, что по фанатов не будет? Не будет фанатов. Я надеюсь, что они пошутили. Не, мы тоже надеемся, что не пошутили, потому что для нас это будет большое разочарование. Да, но сказали, что фанатов не будет. А от биологов чего не ожидаешь? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Я тоже не знаю. Спасибо. Что вы пишете? Мы пишем ответ на вопрос. Ответ на вопрос, чтобы ты... Могла если чтобы стала первокурсницей? Да. Это сама первокурсница? Нет. А ты? Мы же недавно разговаривали. Что Я раз еще не поговорю. Уже? Честно не помню. Я просто. Мы просто наберем побольше кадров, а мне очень понравились. Заметь, Уже третий раз общаюсь. Я буду с вами общаться больше, понимаете? Если вы общительны, почему мне с вами не поговорить? Концертная программа начинается. Открывает концерт Институт геологии и нефтегазовых технологий. Этот институт уже долгое время предоставляет зрителям программу высокого уровня. Особый эффект производят буфонады и театральные постановки, которые прорывают аудиторию на смех и громкие рукоплескания. О том, насколько они будут хороши сегодня, предлагаем убедиться лично. Смотрим! Надеюсь, что и вам это нравится. Буфанаду мы, конечно, не увидели, но ничего страшного в этом нет, ведь взамен они показали нам интересную постановку в жанре театра малых форм, наполненную шутками, актуальными для зрителей сегодня. Зашла я пародия на трене Рано. После такого очень хочется предложить царю российского кинематографа Никите Михалкову приглядеться к столь талантливой творческой группе. Теперь переносимся в закулисье, пообщаемся с артистами Ихмиба. В тангем прогонах как? Все удалось со словом? Все удавалось, все было хорошо, все будет замечательно и на а концерте. А что ты будешь делать? Я танцую. Танцуешь хорошо? Да. Сколько лет занималась? А, до университета я занималась 11 лет. О, нас будет ждать очень классная хореография. Мы постараемся взять себя крупным планом. Большое тебе спасибо. Так мы снова в зрительном зале. Вторую часть программы открывает Институт фундаментальной медицины и биологии. С каждым годом качество их концертных программ растет. Отсюда и все большее количество заинтересованной публики в стенах концертного зала «Уникс». В общем, смотрите сами. Уверены, что вам понравится. Try дело мыши! Также программа хороша тем, что она привлекает в свои задумки профессионалов и СМИ. Одного из таковых вы сейчас видите на своих экранах. Его зовут Булат. Булат – мой оператор. Мы всегда знали, что он талантлив. Но не знали, что еще он ведет двойную игру. Снимает концерт и участвует в нем лично. Думаю, ему есть что рассказать по этому поводу. Дамы и господа, это Булат Дегангиров, мой оператор. Здорово, ты сегодня побывал на сцене. Расскажи, словил ли ты успех? Думаю, что да. Но это было очень сложно. Не то чтобы сложно, это очень... Нервозно для меня. Опасаешься ли ты той славы, которая последует после твоего выступления? Очень опасаюсь, очень опасаюсь. Лишь бы не настигла меня эта слава. Расскажи, пожалуйста, о процессе подготовки. Так, ну, готовились всего лишь там час, потому что мне объяснили, куда встать, где мне снимать, что мне снимать. Да вот и все. Да, вот и все. Да. Прорекламируй свой канал. Телеканал Универ ТВ. Самый лучший телеканал. студенчества. Лучший. Самый лучший. Спасибо тебе, Булат. Спасибо вам. Все, я пошел работать. работу. И готов? Да, нормально. Да, нормально, отлично. Телеканал Универ ТВ здесь обучают самых лучших операторов, а мы переносимся в фойе и будем с вами прощаться. Пошли за мной. Это значит, что наш концертная программа подошла к концу. Сегодня выступал Институт геологии нефтегазовых технологий и еще сегодня выступал Институт фундаментальной медицины и биологии. Нам очень сильно все понравилось. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочку вы можете видеть на экране. И до новых встреч. Всем пока-пока. Люблю.